Может ли смиренный человек говорить, что он смирен? Я задал этот вопрос в нашей церкви, и как оказалось, мнения разделились. К сожалению, когда мы говорим о смирении, мы часто подразумеваем какого-то робкого, возможно, стеснительного человека, возможно, зажатого в каких-то своих э, действиях или решениях. Человек, который не спешит принимать решения. Однако это не так. Смиренный человек это не человек, который молчит. Давайте мы ответим на данный вопрос. Может ли смиренный человек говорить, что он смирен? Кто-то говорит, что это не так. Смиренный человек не скажет, что он смирен. Ему еще расти и расти, и расти, и расти. Но сразу скажу, Библия дает нам очень яркие примеры. Давайте откроем Евангелие от Луки, первая глава, и прочитаем 46 стиха. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем» что призрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды. Заметьте, что говорит Мария, что презрел он на смирение рабы своей. То есть она ясно и четко понимала, что она смиренная, она пребывала в смирении. Следующий пример записан во второе 2 Коринфянам, 7 глава, 6 стих. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием, Тита, то есть как бы явный намек на то, что они были смиренными. Более того, в других местах апостол Павел ясно показывал, что он подавал всем примеры смирения. И наконец, откроем наш главный текст, Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих, «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Иисус сказал, «Я кроток и смирен». И теперь мы приходим к самому главному. Что есть подлинное смирение? Это четкое осознание, что ты пребываешь в воле Божией. Иисус был кроток и смирен. Иисус сам говорил, ему негде было даже преклонить голову. Он должен был скитаться, он должен был ночевать порой под открытым небом. Он испытывал дискомфорт, но он ясно понимал, что находится в воле Божией. Смирение – это твердое убеждение, что ситуацию контролирует Господь, независимо от того, что происходит вокруг нас. Мария находила смирении, она четко это понимала. Апостол Павел это понимал. Иисус тоже понимал, что он смирен. Я думаю, что каждый из нас может честно ответить на данный вопрос, смирен ли он. Потому что смирение можно очень легко проверить. Исполняем ли мы заповеди Божии? Доверяем ли мы, как говорил Дэвид Вилкерсон, наше завтра? Отдали ли мы Господу абсолютно все ключи от всех наших комнат, от всех частей нашей жизни? Кто-то не может доверить Богу здоровье, кто-то не может доверить финансы, кто-то не смирен в отношениях и никак не хочет простить. Я думаю, что мы уловили главную мысль данного видео. Смирение – это четкое осознание, что ты пребываешь в воле Божьей. Пусть это короткое видео будет пищей для размышления. Пусть Бог пребудет с вами. и Божьего вам благословение.